Це квадрат 12. Товарищ майор, разрешите одолжить. У знака 1245. бой. Ребята просят помощи. Нарушителей сколько? Стрельбу ведут из двух автоматов. Дежурный, Засава тревога. Боевой разведдозор на выезд. Автомобиль у вас, таблетка, газон. Старший лейтенант Будков. Резерв построения перед казармой. Товарищ майор, я не понял, а зачем три машины? Мы же в одну поместимся. Сереж, я тебе потом все объясню. Ты дело, как я сказал. Только быстрей. Есть. И аккуратно. Товарищи пограничники, в районе погранзнака 1245 вооруженная попытка прорыва государственной границы. Ведет бой. Наша задача скрытно выдвинуться в район погранзнака 1252 и занять позицию самой границы. Резерв. Загружать боеприпасы. Есть, Лейтенант команды. Есть. Атакующая группа. Далее. Отставить. Скрытно. через хозбор. Есть. Направо. О! За мной. Бегом. Марш. как обстановка? Минут 10 уже тихо, наверное, отошли, товарищ лейтенант. Значит, так Команов. Принимай командование за слоном. Прочесать 12 квадрат. Я на заставу. Есть. Это первое огоньное поражение. Закон он ко мне! Александрой! опускай! Теланчук, иди от вещи досмотреть! Ну, Что делать будем? О, Давай за хворостом. Хорошо, хорошо. Гражданин, а что вы здесь делаете? Предъявите документы для пребывания в пограничной зоне. А документы есть! Есть документы, Стоять! А, братишка, помоги, да, застрял, заблудился! Я сказал стоять! Нет у меня, братьев, только сейчас ты руки подними лицом к автобусу. Ну да ты что? Я сказал, руки подними лицом к автобусу. А, да, да, да. Ну, да, ну, хорошо. Первый, первый, я третий. А, потом... Стоять! Что делать? Брось это все! Давай в машину, поедем другой дорогой. Бегом. Фахат, пунктандам за тебя сладдай. Вычера верт, ты лимбенная мандеса. Эй, вы заткнись еще бы. Ну лежит. Остальные, лицо вниз. На землю, руки за голову. Максимов! Я! На базу долай! База 17, я 25-й. Прием. Салам алегом, Кузьмич! Как жизнь? Как жизнь? Жизнь была, дорогой, лет 20 назад. А сейчас то не жизнь, а сплошная хренатень. Кузьмич, а ты не передумал? Может все-таки продаж дома, Хорошие деньги заплачу. Что сейчас деньги, дорогой? Так, мусор. А дом у границы это все-таки твердый доход. Ну, и не ты, так другой припрется. Бизнесмены. Фу. Раньше я бы тебя и на порог не пустил. Тамарка, скажи спасибо. Кстати, Атамарья, я в город еду. можете передать? Лукче с маслом передаю. Она теперь городская. А, да. И это. Заплатил ты только до конца месяца. Не забудь. Кузьмич, заплачу. Все будет хорошо. Доволен останешься? Ну, ну. Сполна заплачу. Кабер. У микроавтобуса колеса переобой. Как шеф Фархат? Старые сожги. А, послушай, брат, они новые, да? Сожги, говорю. Хоп. Я все понял. слушаю. Как дела? Все плохо. Все очень плохо. У нас ничего не получилось и они нас обхитрили. Ладно, не волнуйся, я нашел решение наших проблем. Теперь все будет в порядке. Не радуйся раньше времени. Мне пришлось стрелять. Я я убил одного из них. Кого то убил? Ты убил пограничников? Да, так получилось. У меня не было другого варианта. Чтобы они нами по настоящему занялись. Ты забыл 24 е через семь дней? Да я Аллахом клянусь, клянусь тебе, у меня не было другого выхода. Если за тебя сорвется операция, ты это Аллаху сам расскажешь. Понял меня? Понял. Как это произошло? Похоже, что кто-то застрял здесь на машине. Лейтенант подошел к нему, пытался задержать, но его убили выстрелом в сердце. Стрелял профессионал. Почему, как думаешь? Гильзу подобрал, чтобы следов не оставлять. Что еще? Вот еще обнаружили следы протекторов машины. Возможно, это внедорожник, либо микроавтобус. Но я думаю, что это микроавтобус. Почему? Э -э, мои ребята просили пастуха, он на опушке коров пасет. Так он видел, как красный микроавтобус выезжал из леса примерно в то же время, когда произошло убийство. Жалко, вот номеров не запомнил. Не густер. Людей побольше. Я миг с этим делом разобрался. Не бы людей побольше, я бы тоже с этим делом разобрался. Проблемы у всех одинаковый, майор. Когда будут данные по пуле и отпечатки протектора, я сообщу. Спасибо. Всего хорошего. Колечь, я заводи. Есть, товарищ майор. Почему ты еще не в кровати? Тихо, Катя только что уснула. Ну а ты почему не ложишься? Ну с трех раз. Могла бы и не ждать. Школу между прочим завтра. У меня каникулы уже давно. А, кстати, тебе письмо. Папа? Это мама? Она жива? Ритка, иди спать. Иди спать, я говорю. Катя, только ничего не говорю пока. – Здравствуйте. – Здравия желаю. полковник, разрешите войти? Рад тебя видеть, майор. Здравия Ну, честно говоря, сам собирался тебе позвонить. Мне помощь ваша нужна. Это из-за Будкова? Жаль. Понимаю, хороший парень был. У меня другая мина. Присядь. Честное, а вот это поворот истории, это же ведь твоя жена. Верно. Да, хочу спросить, а как у тебя с твоей женщиной? Э -э -э Екатериной Маевской, кажется? Мы поженились, и она ждет ребенка. А фотография знают? Нет. Это хорошо. А как она к тебе попала, эта фотография? Почтовый ящик кто-то подбросил. Да. Это несколько нами дело. Тут надо понять, кто подбросил, зачем подбросил. Тут сразу вопросы возникают. У меня только один вопрос, товарищ полковник. Где она и что с ней? И как я ей помочь могу? Я всю ночь не спал. Под утро аж до того дошел, что начал фантазировать, как мне в Афганистан попасть. В Афганистан? Ну что ж, это хорошая идея. Потом, между прочим, твои давние друзья-приятели маджахиды теперь в власти. Ну, с которыми ты воевал. Они тебя с удовольствием примут и за уважения к твоим боевым заслугам могут тебя посадить в одну яму вместе с твоей женой. Ты этого хочешь? А тут либо в одну яму, либо пулю в лоб. Так, Антон, давай-ка без истерик. Я надеюсь, ты понимаешь, что эта фотография не просто так у тебя появилась. Я да, что, маленький что ли? Ну и поделись своими мыслями. ли шантаж. Ясное же дело, что можно попросить у начальника погранзаставы. Ну и кто бы это мог бы быть? Скорее всего, тот, кто знает мою афганскую историю. Ну, ты сам сказал. Ключевое слово здесь Афганистан. А ты на днях задержал 12 нерегалов. Половина из которых — афганцы. Давай Кантон, думать в этом направлении. зацепку очень мало. Операцией по переходу нелегальных иммигрантов руководил человек по имени Фархад. Это я подслушал у задержанных. Ну что ж, для начала неплохо. Давай-ка мы с тобой начнем с этого Фархада. Я не думаю, что у нас много людей с таким именем. Ну когда я начну, товарищ полковник? Я на заставе по 25 часов в сутки работаю и половины дел не успеваю сделать. Так, Антон, давай сделаем так: ты оставь мне эту фотографию, я покажу ее нашим экспертам. У тебя остались, я надеюсь, образцы почерка твоей жены. Вот. Отлично, отлично. Сделаем графологическую экспертизу. А ты, главное, не волнуйся. Я держусь себе в руках. Товарищ полковник, разрешите идти? Давай, Игорь. Рит, ты грибной суп будешь? Как? Это ж твой любимый суп. Я не хочу. Так. Ты что, с отцом вчера поругалась, что ли? Кто-то обидел? Девочка моя, что случилось? Расскажи мне, я тебе помогу. Ты мне не поможешь, никто не поможет. Глупенькая моя, да не бойся, расскажи мне, я тебе помогу. Я не могу тебе это рассказать. Так, Рит, помнишь, мы когда-то с тобой договорились говорить всегда друг другу правду, помнишь? Поэтому я прошу тебя, расскажи мне, что случилось. Если я тебе расскажу, будет еще хуже. Рита, будет еще хуже, если ты будешь хранить тайну, и я узнаю это от других людей. Поэтому прошу тебя, расскажи мне, что случилось. Моя мама нашлась. Она жива. Кать, что с тобой? Я позову соседку. Да мы? я до... Рит. Рит! Что у вас произошло? У тебя что-то не так? Кать? Все не так. Что именно? Все совсем не так. Ну, Антон, как же ты не понимаешь? Ты заставляешь ребенка жить тайне, которая сводит ее с ума. Так не понимаю, почему ты сам мне этого не рассказал? Все узнала от других людей? Я хотел разобраться, а потом уже рассказать. Что ты собираешься делать? Старайся найти. Найдешь и спасешь. Катя, я понимаю, как тебе тяжело, но ты постарайся меня понять. Это меня понять попытайся. Если бы ты была на ее месте, я сделала бы то же самое. Это успокаивает. Всё-таки ты не ответила на мой вопрос. Первый Прием. Первый, я третий. Вам звонили по очень срочному вопросу. Прием. Кто звонил? Прием. Первый. Он не представился. Говорил с сильным акцентом. Оставил номер телефона. Прием. Я выезжаю, конец связи. Майор. Номер телефона где? Вот. Что сказать нужно? Что это вы больше ничего? Иди погуляй. Есть. Встретиться я с кем должен. Жерно слушает. Это Пекарский, товарищ полковник. Мне только что предложили встретиться по поводу жерны. Отлично. Будем готовиться к этой встрече. Салам, командир. Так-то я тебе звоню. Моя жена у тебя. Ты рубашку-то расстегни. Третья, первая, доложите обстановку. Прием. Первая, третья, у меня на мушке. Отлично. Продолжаем контролировать сеть у Где она? Она в надежном месте. Если договоримся, то назад получишь ее. Откуда я знаю, что она жива? А я тебе доказательства предоставлю. Вроде я не пришел. Все такой же худой. Наверное, нервничает много. И что ты хочешь? Да ничего особенного. Коридор на границе. Всего пару раз. И все. И все. И жену получишь. И денег получишь. Много денег получишь. После встречи даем ему уйти и прием. Первый и четвертый. Он приехал на автомобиль Нила, госномер А8455ГС. Мы затарковались в Идем наблюдение. Хорошо, работаем дальше. Прием. Первая, четвертая. У нас такая идея. Что, если мы его сейчас пощупаем? Прием. Хорошо, четвертый. Попробуйте. Вот он. Давай, Леха. Леха, куда ты плешь? Мы же в другую сторону поехали. А если он повернул и ждет нас, слежку заметят. Так ведь уйдет? От меня не уйдет. Ты посмотрим. О, я сказал, не уйдет. Леха я готов. Четвертый. Мы отстрелялись. Теперь твоя очередь. Четвертый, я второй. За мной не заржавеет. Эй! Эй! Стой! Oh, no, я считаю, что первый контакт прошел удачно. Хотя хочу тебе сказать, что этот фархат тёртый калач. Но мои ребята тоже не выкоршиты. Садись. Короче, а про каких ребят вы говорили? Вот удивительный ты человек, Пекарский. Я уже три дня жду, когда ты меня спросишь, чем я теперь занимаюсь, а ты молчишь, как партизан на допросе. И чем вы теперь занимаетесь? Есть такое новое подразделение, а сам называется. Отдельная служба активных мероприятий при пограничном комитете республики. Слышал уже? Нет. Правильно. И не мог слышать. Потому что мы его только сознаем. А задачи какие ставят? Ну, главная задача — это предупреждение преступлений, связанных с границей. Ну, так сказать, пресечение в взородыше. Ну, то есть разведка, контрразведка, внедрение информаторов в преступную среду. Силовое задержание всей этой нечисти. Понимаешь? В общем, небольшое мобильное подразделение, оснащенное самым современным оборудованием, средствами связи, машинами. Ну, короче говоря, всем самым лучшим. А люди? Молодец, майор. Правильно вопрос ставишь. Вот с людьми мы как раз и едем познакомиться. Ну вот, наша временная, так сказать, конспиративная квартира. Разреши. Все свободны. А третье отделение, я попрошу остаться. Ну что, майор, хочу представить тебе наших сотрудников. Старший лейтенант Василий Кононов. Антон. Старший лейтенант Николай Тимохин, тоже оперативник. Антон. Капитан Алексей Скачков. Специалист по прослушке. Антон. И водитель экстракласса. Ну, и напоследок Дарья Метелиса, мастер спорта по биатлону. Наш снайпер. Дарья. Дарья. С вами я сегодня встречался. Да и нет. У вас прицел один раз блеснул на крыше гостиницы. Фу, черт, а? Медаль какой профиль? Сразу срисовал. Учитесь. Ну, а теперь. Товарищи офицеры, маленький сюрприз. Хочу представить вам вашего нового начальника и руководителя операции, майора Пекарского. Не хотел говорить раньше времени, но сегодня подписан приказ о твоем переводе к нам. Так что поздравляю, Антон. Товарищ полковник, на два слова. Ну что, стоим, работаем. Это невозможно значит, невозможно. Ты, майор, не краснодевица, девица, а я тебя не на свиданку приглашаю. Это приказ. А приказы сам знаешь. Мы тут, между прочим, не в лоту играем. Ну, как же, Вера? Застав, афганцы. Пекарский, пекарский. Бази ты парень, они не понимаешь, что дело гораздо серьезнее, и твои афганцы – это только зацепка. Ну, вот ты мне скажи. Ну, вот на кой лет им понадобилась такая сложная комбинация с твоей пропавшей женой Верой, а? Для того чтобы пару-тройку раз своих собратьев переправить за кордон, ну так для этого, извини, наших рыхлые зеленки вполне достаточно. То есть, если я правильно вас понимаю, они что-то затевают. Вот, молодец, наконец-то соображаешь. Ладно, Антон, слушай меня внимательно. Мы получили информацию из управления ФСБ. У нас ожидается появление группы инструкторов афганских маджахедов с крупной суммой денег. Они везут... Они везут казну для оплаты наемников. Их цель – перейти нашу границу и через Европу добраться до Ливана, где планируется закупка крупной партии оружия и создание тренировочного лагеря для подготовки исламских боевиков. Крутые ребята. Да. Так вот, выйти на этих посредников, готовящих коридор для этих ребят на границе и задержать их, и есть первая задача для твоей группы. Ну, а роль тебе, слава богу, придумать не надо. Ты у нас пограничник, который согласился на сотрудничество с преступниками ради спасения своей жены. Ну вот, как-то так, Антон. Все понятно? понятно. Только доказательств у нас нет что наши афганцы есть и посредники. А ты их найди. Давай, отправляйся к своим теперь уже ребятам. Они в курсе происходящего и кое-что для тебя накопали. Давай, удачи. Да, я ради этого еще на преступление пошел. Товарищ майор. Садитесь. Все начнем. Для начала я хотел бы получить информацию о Фархаде. Фархад Кереми, бывший командир афганских спецслужб. После свержения режима на Джабулы, бежал в Россию, там получил политическое убежище. В Беларуси вот уже как два месяца снял дом под Гродно, зарегистрировался. Пока все. Да, вот его личные вещи. Пожалуйста. А, это что за зверь такой? Это спутниковый телефон армейского образца, работает в системе Инмарсад. Доступен в любой части света. Ну, связь нестабильная, много помех. Иногда требует установления дополнительной антенны. Сделан в США. А можно установить, кому звонили с него? Нет. Только последний набор: звонили в маникюрный салон Корал: маникюрный салон. Фарха. Ну, не похоже, что делал маникюр. Дарья. Да. Придется вам туда сходить? Мне? Ну да. Узнаете, кто там работает, чем они дышат. Товарищ майор, я же снайпер. У меня ногти всегда коротко пострижены. Принципиально. Ну, придется подкрасить. И ради дела, в принципе, можно и поступить. Есть, товарищ майор. Автомобильный? Да, микроавтобус Volkswagen Sprint. Год выпуска где-то 90 -е. С С первого года они стали другие головки устанавливать. Ну сюда шлюх. Может, ты по ключу можешь еще и цвет машины определить, чтоб легче искать было. Я думаю, что красный. Так, может, накроем их уже через пять минут? Ну, я думаю, до этого еще далеко. Но, во всяком случае, подсказки у нас очень хорошие. Да, вот еще, считая из ресторанов, угу. один «Карусель» — очень серьезное заведение, без сотки баксов туда ссылаться нет смысла. Два других — восточные забегаловки возле базара. Там Сантропа. Прощупать можно, но тяжело. Почему? Ну там же азиаты, в основном трутся. А с нашими физиономиями нас быстро срисуют. Ну, будем что-то думать. Да. Еще хочу обратить ваше внимание вот на этот календарь с пометкой на четвертом числе. Может быть, конечно, на это ничего не значащая дата, а может быть и нет. Так, что еще? Нужно проверить все зарегистрированные микроавтобусы Volkswagen Красного Цвета в Гродные области. Тибухин. Этим вы занимаетесь. Да. Ну все, отдыхайте. Да. раз знакомство. Взаимно. Блин. Приказ есть приказ. Ладно, пойду платье Только винтовку не бери с собой. Сам дурак. Встреча прошла хорошо. Единственное, он хочет доказать, что она живая. На Дашему этого будет достаточно. И пускай через три дня проведет первую пробную партию товара. Его нужно проверить. А ты не боишься, что он обманет? Он не обманет, я его слишком хорошо знаю. У меня еще просьба. Мне телефон нужен новый. У тебя есть телефон? Это ты шаг вот так, зим, и украл его. Как украл? У меня колесо сдулось. Я остановился, начал его чинить. В это время ты шаг на мотоцикле так вот, зим, и вместе с сумкой уехал. Ты и... дурака не валяешь. Что еще было в сумке? Ничего, запасные ключи. Четкие. Честно. Аллахом клянусь. Хорошо, я дам тебе еще один телефон. Но если ты его потеряешь, ты свою тупую башку потеряешь. Понял и шаг? Понял. С хозяином дома говорил? Говорил, он продавать не хочет. Но работать мы можем начать. Тогда набирай людей и работай. Времени осталось мало. Хлоп. Привет. Привет. Как дела? Плохо. Что значит плохо? Ну-ка, рассказывай давай. Катя от нас ушла. То есть как это? Ушла куда? Уехала к себе домой. Сказала, что поживет пока там. А случилось это когда? Вчера. Почему ты мне ничего не сказал, если вчера это случилось? Да я звонила тебе на заставу. Мне сказали, что тебя нет. Я не стала говорить твоему заму, что от тебя ушла жена. Умный, что ли? Прям маму узнал что-нибудь? Катя. Ой! Прости, Боже, тебя дверь не закрыта. Ой, та, что ты тут делаешь? Уходи. Успокойся, пожалуйста. Слушай, я всего лишь одну минуту. Катя, пара слов. Слушай, меня не нужны проблемы с милицией. Уходи. Я тебе очень Катя, прошу. меня никто не ищет. Вот, пожалуйста, посмотри. Я все объясню. Это справка из милиции. Три месяца тому назад я явился с повинной. В суде разобрались. Я не виновен в смерти того человека. Стас, это не дает тебе никакого права вламываться сюда. Я не вломался. Стас, я замужем. У меня прекрасная семья. И если ты себе там что-то нафантазировал. Так, я знаю, и помню, помню я от того пограничника. Я к тебе поделал. что ты хочешь? Да вот, решил водительские права восстановить. А в ГАИ требуют учетную карточку с шоферских курсов. Все твои вещи и документы я передала твоим родителям. Спрашивай у них. Понятно. Ой. Стас, уходи, прошу тебя. Я не да? хотела тебя прощения попросить за то, что вот так Бог, вот… Бог, все... прости, уходи. Катя, я много думаю о тебе, Ой. о нас. Мне кажется, ты не очень счастлива с этим человеком. Ой, знаю, я знаю, что о да тебе соседки уходи, говорят. пожалуйста. Я прошу тебя. Катя, может, врача? Да уйди ты, ради Бога! О, салам! Салам, Фархат, Салам! Как салам. Как дела? Где старик? Старик на рыбалку пошел. Ну и хорошо. Людей привез. Давай, объясни, что надо делать, покажи все. Пусть день и ночь работают. Потом другими заменим. А, послушай, да, у меня мешки на землю закончились. Ты, шаг! ты почему заранее не сказал? Почему все не приготовил, а? Хоп, хоп. Все будет. Давай бегом открывай, пока не задохнулся. Вот сейчас, и сейчас. И быстрее мне ехать надо. Ну, кому сидим, кому спим. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Быстрее, быстрее. Шевелись, шевелись. Молодец. Давай. Здрасте. Здрасте. Здравствуй, Катерина, мы да. тут сидим, гадаем, ты в отпуск? Или навсегда? Да, пока не знаю. А, не получилось, значит, твоим пограничникам. А я сразу знала, что толку не будет. Ходил тут красавчик, здрасьте, пожалуйста. Сразу видно, что кабель. Ой, топил да наверное. Афганцев Да пил. нет, он хороший. Просто так вышло. Ой, хороший. Ребенка заделал, домой отправил Ой. хороший. Ой. Ой, бабы, мне же это... плохо. Кать, ой, Катерина, Китрова, беги, звони, ой. скорую вызывай. Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. обещал тихо, обещал Тихо, Человек. Всего шесть человек, а? В два часа ночи вот на этом месте. Если обманешь, клянусь Аллах. в следующий раз я тебе ее голову принесу. Ну что ж, Антон. Считаю, что наши афганские товарищи уже у нас на крючке. Завтра мы сделаем вот здесь коридор для них на границе и все. Людей ты получил самых лучших. что еще тебе надо? Агент мне нужен хороший, которого я мог бы к афганцам внедрить. Но потом, как этого не сделать, не сможем мы выйти на этих организаторов. И проморгаем этих спецов маншахетских. А также не узнаем, каким путем они к нам придут, когда их ждать, где и как границу попытаются перейти. Ну, как котята слепые. Даже если этого Фархада брать, все равно ничего не добьемся. Потому как сами готовили этих друзей союза. Ну и 24 число из головы не уходит. Пять дней осталось. А где я тебе возьму этого агента, а? Я его что, из Афганистана, что ли, вывешу? Ну, было бы неплохо. Ну, на самом деле, есть у меня подходящая кандидатура. Пограничник лейтенант Калюжный. То, что нужно. Ну, так давай, тащи сюда этого колюжного, Будем знакомиться. Я бы с радостью. По нему служебное расследование проводит. А я тебе, смотрю, Антон, совсем не меняешься. Без своих штучек ты не можешь. меня товарищ полковник. Получится сторону причем. Хорошая шутка. Спасибо. Ну что, посодействуйте? Ладно. А еще из улицы, товарищ майор? Ну, было бы неплохо изолировать на время. Азиатских мигрантов. Хорошо, Антон, я пойду тебе навстречу, но я тебя предупреждаю. Каждая ошибка твоего нового сотрудника, это твоя личная ошибка. Все понятно? Да. Спасибо. Пожалуйста. День добрый. К лейтенанту Калюжному Проводите меня, пожалуйста. Товарищ лейтенант, к вам пришли. Спасибо Лейтенант Егор Калюжный. Умеет имитировать голоса других людей. И своим умением цинично пользуется. Он неоднократно обманывал своих товарищей по службе, Звоняем по телефону и отдавая приказы от имени начальника заставы. Ну и зачем тебе это было нужно? Да теперь какая разница, товарищ майор? Разница есть. Да командир у нас такой. Думает, если молодой офицер, то должен работать 24 часа в сутки никакой личной жизни. И ты решил разнообразить свою личную жизнь. Да мне с девушкой нужно было встретиться, вот ты и позвонил. Встретился. Нет. Капитан еще выехать не успел, а тут ему позвонил настоящий начальник отряда. Смуглый в кого? М? Я спрашиваю, Смуглый ты в кого? А, у меня мать узбечка. С отцом познакомились в институте, а потом поженились. она и с А узбечка какая прядь Говорю, ты это почему не написал в деле, что на узбекском говоришь? Там спрашивали про иностранные языки, а в узбекский лучше, как родной. Значит так, лейтенант, сейчас поедете со мной, с вашим начальством я уже вопрос решил. из этого момента прошу обратить ваше внимание, что любая твоя ошибка, это моя ошибка. Есть, товарищ манер, ошибок не будет. Пять минут на сбор. Есть. Сколько ждать тебя можно? Да там Щавель с кем рисовал? Вот это вагон в самый тупик загнали. Ну что, мы его найдем. Там к вечеру машина подкатит, но туда все скинем. Стой, а что там ковры персидские? Вот по рукам вижу, что не замужем. сознаешься не замужем? Нет, не замужем. А почему? А потому что за собой не следишь. Ходишь не накрашенная, брови не щипанные. Маникюр, по-моему, первый раз в жизни делаешь. Сознайся, первый раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты же красивая девочка. А сама себя купишь. Небудь с лаборанткой. В какой-нибудь больнице работаешь. Сознайся, угадала? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Коллектив чисто женский. Мужиков нет. А те, которые есть, давно женаты. Правильно говорю? Mm -hmm. Бери пример с меня. Я уже три раза замужем была, и каждый новый муж лучше предыдущего. Ну, теперь вот четвертый раз собираюсь за иностранца. Причем богатого, понимаешь? Понимаю. Вот только не понимаю, как это вам удается? Очень просто. Женщина должна быть. Как конфетка в красивой обертке. Мужчина должен хотеть развернуть себя. И попробую что-то внутри. Ясно? <banksllen> Нет. <fishe> <analysis> Слушай, не тупи. Я тебе сейчас на примере расскажу, как у меня самой было. Я такая в шубе, на шпильках. Цепь золотая на шее. Захожу в ресторан, там мой супчик сидит. Он как меня увидел. Сразу запал серьезно. Царица Тамара меня назвал. Представляешь? А через три дня. Замуж предложил. А Юсупчик это кто? Жених мой. Видите, Ой, правда, я между это... прочим и А он ждать не любит. Так я пойду. Ну, подожди, посиди Ой. минутку. Пусть козла капсу. Ну, ты вот так вот ручками потряси, м? пока я переоденусь. Нет, нет, я никаких... Юсупчан. На базаре наших взяли. Много наших? Всех. А не наших? Абсолютно всех азиатов. Говорят, что-то с документами. Ладно, не обращай внимания, эти русские страны, У них, наверное, какой-то очередной мечник борьбы с нелегалами. Ага. Час неделю подержат и отпустят. 24-й, Через пять дней. А ты что, хотел их всех с собой брать? Не, но у меня... У меня помощников нет, никого не осталось. Ну так В... возьми кого-то или сам работай. Слушай, не мне тебя учить, а? Чего смотришь? Или думал, чтоб я с тобой по границе бегал? Так у меня других дел полно, ты сам знаешь. Давай иди работай. Ага. Хорошо. В следующий раз займемся прической и макияжем. Обещаю. Замуж этим по первому разряду. Ну все, пока. Пока. Четвертый, четвертый, я второй, прием. Второй, четвертый, слушает прием. Четвертый, нужно проследить, с кем будет встречаться сегодня вечером. Объект Тамара, прием. Мара прибыл в ресторан «Карусей». Э? Закурить есть? Нету. А деньги? Деньги самому нужны. Не папри Казлера. Давай только тихо. ты так разукрашивал, мать твою не узнает. Сейчас, сейчас вот достаю, вот, вот, вот. Гони вот. лося быстро, дали, быстро. Да у тебя! А, борщушечка, я чего же ты на своих киняешься? Откуда знаешь, что ты успех? Вышел какой-то из них из ресторана, но я, я решил, надо пощипать. Все. Наркоман! Нет, нет, я, я, я просто, я просто вор. Ты не вор. Воришка. Заработать хочешь? Я не понял. Заработать, говорю, хочешь? Да. Придешь в кафе около базара. Спросишь фархада. Это я. Понял? Мало. Свободен. А что, что за работа -то? Тебе понравится. Знаю, что нелегко. Кого привыкай. Когда ты сам станешь начальником заставы. Садись. Я не жалуюсь, товарищ майор. Мне нравится. Сам принимаешь решения, сам за них отвечаешь. Раньше всегда можно было за вашей широкой спиной спрятаться, а теперь… Сиди-сиди. Ну, спина у меня не такая широкая, как хотелось бы. А то, что ты не боишься ответственности, это очень хорошо. Товарищ майор, я тут по нашему району и по соседним проверил красные микроавтобусы. Их всего четыре штуки оказалось. Один очень на наш похож, тот, который в списке первый. А хозяин кто? Узбек один, беженец. А живет где? Поселился на хуторе Липки, возле границы. Хозяин хутора – Карачения Федор Кузьмич. Тут недалеко, километров 30. Узбек – это хорошо. Поехали, прокатимся. Товарищ майор, сюда. Он тот хутор. Ну что ж, место хорошее. Где овраг, грязи рядом. Был бы я контрабандист. Прикупил бы себе такой хуторок. Вот и я подумал. Фролов, отличная работа. Давай так, активных действий не предпринимай, а завтра у хозяина выясни, что за чебрики у него завелись. Хорошо? Понял. Поехали. Товарищ майор. Да. Хотел еще кое-что сказать. Так. Тут королев все время ходит, что-то вынюхивает, нос свой сует везде. А вас все время спрашивают? Сведения точно? Так точно? Ну, спасибо, что предупредил. Да, сегодня я ночью ответственный, так что засыпайся. Спасибо, товарищ майор. Сон это здорово. по заставе, сержант Майструк. Канцелярия Так точно. – Спешись с меня. – Есть. Я слушаю. Товарищ подполковник, лейтенант Королев. Только что начальник заставил майор Пекарский, перевел через границу группу нелегалов.